И всем здоровье, ребят. Спустя сотню плюс попыток я прошел эту миссию, где надо было машину эвакуировать. И сейчас надо отвезти ее в автомастерскую. Так. Извиняюсь. Запрещено на Ютубе другую музыку, то есть песни из игры транслировать. Поэтому я и спустя сотню плюс попыток спустя сотню плюс попыток я сумел это сделать наконец-то блинки спустя сотню плюс попыток ребята спустя сотню плюс попыток по сотню плюс попыток точнее попытки три ну ну реально а три попытки это как бы уже в ремонтную мастерскую едем. Так, правостороннее движение тут, а не левостороннее. Едем в ремонт. В ремонт относить Отдавать эту тачку. Угу. Секс-фит. Бургеры. Сюда может, кстати, будет потом заехать э, и себе хар подровнять. челку Один. И что? Нет, там не... Там дождь просто. Не дождь, точнее, а вечер уже, ночь. Тони мне позвонила как раз аккурат к ночи. 2, 4, 5. 6. В этом город не особо сильно любит жалуют буксировщиков. А если другой работ нету, а? Кроме как на буксир машины буксировать 20 -20? и вы сейчас находите давайте поживее поспешите ответить машину к месту назначения так да я еду я еду я не хочу чтобы машина перевернулась как-то Ну вот, сказали, давайте быстрее, я сейчас и быстрее <свес> не делаю. Не жалуется потом. Машина все специально размеченной в зоне, так. Для этого так. А эта машина Франклина следует специально размеченной для этой зоне Аж, чтобы отпустить машину Аж. Okay, ну раз, все могло бы обернуться намного хуже. Ладно, до свидания. Все, Тони. Опять. Опять. Обязательно скажу, как только он проснется. Выполнено. И снова одолжение. И снова каком-то JP. Время перезапуск. Бонус за оцепление есть. Совершенно 75%. Окей. И снова... Одолжение и снова каком то Джей Библин. Так, что, к Ламару едем на буковку Л. Вот эту вот, вот эту вот, вот эту вот буковку Л. Едем к Ламару, короче. Франклин, ты не приходишь домой, я беспокоюсь, я думала перезвонить, но ты никак не. И выяснилось, что ты. Так, ч я? Или это после? Так. Да блин, вот и выяснилось что ты ходить дом потому что у тебя уже есть дом не твой дом ты же ванну киел ты не там где да знаю знаю ответ ответ ну и все я хотел не ребят Поиграть в игре, в игре, в игре поиграть в игру нельзя, ребят. Это я вам честно говорю. Кинг Дэм над вами немножко прикольнулся, когда сказал, что вы можете поиграть на телефоне... Так, стоп. Куда я пришел? Так, стоп, а тут чё? Я на... 25 центов, локальный звонок. Полчаса чё, так будем стрелять так, сигареты Redwood, <связываются> знаешь? Конечно, <связываются> да, сигареты, но кто держит Эмфизема. Рэдфорд покупает четырех в я пришлю тебе инфу. Кстати, они должны исчезать всего за все Судебное созидание назначено на завтрашнее утро. И это все, это большой дел, Курш. А ты живёшь в белом башенном быстро, и, быть может, ты получишь премию. А не, ну. убейте присяжного. А, а, не ну, не ну, короче, тут нужно, ну, нам этого присяжного убить, ну, потому что они подкупа, а не, понял? Вот, в на время. Восемь. 8... Все цели. А ну. -а -а -а -а. it's you да это был ты It's be it's you. это был именно ты друга не двигайся на север я на севере яхты то бирка пассивы рядом с.. Лестер, ничего еще надо проделать большущий огроменнейший путь на самом-то деле для до этого севера яхты Не, ну я хотя бы того убил. Они курят сигареты. Парламент... Не заплатили... <с»>, Imagination Court con Conquistador Street. Берли Перро, Бульвар Вестпучи. Дель Перо mm -hmm. mm -hmm. Грузится он где-то опять Бэйс Сити Инклайт Белый седан? Запомнили, как моя тачка называется? Белый седан. Подозреваемый водит подозрительно белый седан. Так, стоп на F. Так, так стоп на A. На Где? Тута! Бля, до да сюда ехать. F. Надо нам нужно выйти на F и так. А так на так, короче, либо на яхте, ребятки, там. Не скорее всего, ребят на яхте реально. Не, ну, устранить, устранил, чё? Пускай и долго было, но все же, но все же, устранить, устранил. Новая цель появилась. Двигайся к заводному Вьянвуду, медицинский центр эм, Эклипса, ищи грязные окна. Грязные окна. Убить еще одного присяжного, потому что он пропагандирует нездоровый образ жизни, за который мы категорически... Мы... Я категорически против нездорового образа жизни. Пить, курить, это вредно, ребята. Во-первых, для здоровья. Во-вторых, для вашей жизни. Курить и пить это вредно. Бейсить incline, Инклайн. Восход уже как бы Тель Сегодня суд присяжных. Курить это очень приятно, ребят. Во-первых, для здоровья, во-вторых, для жизни. Черт, мне мало времени. Ну, Но... Да, Франклин, так Тут потому что тут, ну, никто тебя не уважает, видимо. Ты... Этим. Гадины. Три минуты. Где-то ч чу... ч чу... я нифига не понимаю, что то. Где этот чувак последний, ребят, короче, gta опять мы с вами будем проходить, но, ну, наверное, пожалуйста, пожалуй, уже что пожалуй, пока что в следующей серии, конечно. Так. Не могу никак туда попасть. У меня пропуска нету. Бетталайн. Так, супа... А не ты ли это, дружище, куритель на сигаретах? ты, у нас я зож пропагандирую вообще сам как целая пропаганда здорового образа жизни я зожник не курить ребят если вы меня не боитесь если вы Франклина не боитесь то что-то вы точно же боитесь Ребят, ну, короче, увидимся с вами в следующей серии GTA V. Снова мы с вами будем пропагандировать здоровый образ жизни. Давайте, ребята, всем до скорых встреч. И давайте всем, пожалуй, на этом остановимся. Пока-пока, спасибо за просмотр. И ждем вас снова на этом канале. Пока-пока.